Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Деньги у таксистов в Тбилиси, по данным следствия, вымогали члены воровского мира по поручению вора в законе. Асть выручки у таксистов отбирали для Т. Т.А.Н, общака-пособники вора в законе Тингиза Хаперия по прозвищу Чинка-Чертенок, который в настоящее время живет в Турции. Такую версию озвучил телеканал «Рустави-2». В среду МВД Грузии провело масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны 9 человек. По данным следствия, все они действовали по указке вора в законе из-за границы. Используя авторитет криминального авторитета, они отбирали у таксистов, работающих на территории Тбилисского аэропорта, половину выручки. Облава на членов воровского мира. В Тбилиси прошла масштабная спецоперация больше, чем больше, чем по данным СМИ. С 1990 года Тингис Хаперия отбыл 5 сроков по разным статьям К Грузии. В 2013 году он был освобожден и уехал в Россию. Сейчас 51-летний Хаперия находится на свободе и проживает в Турции. У СМИ есть и вторая версия. Вором в законе, руководящим сбором общика в Тбилиси, может быть 39-летний Ираклий Каличава по прозвищу Икахуту. Каличава начал преступную жизнь в раннем возрасте. В 17 лет он попался на краже в Москве, в через год уже был коронован вором в законе. Его арестовывали в Париже, Киеве, Одессе. Сейчас он находится на свободе и живет за границей.